Всем привет! На связи онлайн школа китайского языка. Мама онлайн. С вами Наташа Лоша. Сегодня в рамках нашего вводного урока мы с вами познакомимся с китайским произношением и с иероглификой. Итак, в рамках сегодняшнего урока вы научитесь писать иероглифов, научитесь произносить слогов китайского языка, а также после этого видео у вас точно не будет проблем с тональностями в китайском языке. Мы поможем вам с ними разобраться. Также в рамках этого видео мы с вами познакомимся с особенностями китайского языка, поговорим о трудностях, с которыми сталкивается каждый изучающий китайский язык на своем пути, и вообще в целом посмотрим, реально ли изучать китайский язык онлайн. Я думаю, что у каждого уже в конце этого видео будут результаты. Итак, первый главный вопрос, чего начать изучение китайского языка. Есть два пути. Первое – это произношение, второе – это иероглифика. Конечно же, хочется всегда начать с иероглифики, эти м -м, интересные картинки, они прямо так и манят, но подождите, прежде всего изучают китайский язык, чтобы говорить на нем и понимать на слух, поэтому мы советуем начать с произношения. Произношение в китайском языке – это не пустой звук. В китайском языке есть основные особенности, которые связаны как раз с произнесением звуков. Первое – это, конечно же, тоны. Китайский язык – тональный язык, всего в китайском языке 4 тона. Также звуки китайского языка, так называемая транскрипционная система пенин Здесь вы ниже на слайде можете видеть таблицу, в которой представлены инициали и финали. Все они складываются в ограниченное количество слогов, всего 414 слогов в китайском языке, которыми нужно овладеть для того, чтобы иметь грамотно поставленную речь и правильное произношение, и также воспринимать, получается, на слух то, что вам говорят окружающие. Произношение в китайском языке это не просто красивые звуки, это разные смыслы. Всего в китайском языке 4 тона, также выделяют еще пятый нулевой тон. Итак, для начала мы с вами все эти 4 тона промычим, без какого-либо слога. Начинаем с первого тона. Первый тон находится выше всего, и вам в этом, получается, диапазоне нужно найти комфортную для себя позицию, как высоко вы можете произнести этот звук. Ровненько, как стрела. Сразу обязательно повторяйте вместе со мной, чтобы к концу этого видеоурока у вас обязательно был уже результат. Второй тон. Второй тон называется восходящий. Мы с вами двигаем голосом наверх. Двигаем, двигаем. Мы словно улитка, ползем наверх. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Такая есть немного вопросительная интонация. Далее мы с вами произносим третий тон. Третий тон нужно опуститься на комфортную низкую позицию, там посидеть и выпрыгнуть оттуда. Словно баскетбольный мячик, который вы отправили на пол, и он снова подскакивает наверх. Mm -hmm. Mm -hmm. Нужно провалиться максимально низко, максимально глубоко и комфортно, чтобы это было для вас. Mm -hmm. Mm -hmm. Четвертый тон. Четвертый тон начинается очень высоко, и мы с вами стремимся вниз. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Самое главное произносить его долго и описывать всю эту дугу, все это движение вниз. Mm -hmm. Mm -hmm. А теперь мы с вами посмотрим на то, как тоны китайского языка сильно влияют на смысл. Я думаю, сейчас промычав все четыре тона, вы, конечно же, почувствовали, что разница есть. Но я думаю, что вы еще не знаете, насколько сильная разница. Научимся произносить слог ши, ши, ши». Вроде бы ш звучит как русское ше, но что-то с ней не так. И и совсем не такой, то ли это и, то ли это и. Все на самом деле завязано на артикуляцию. Итак, как мы с вами произносим этот ш? Язык нам нужно завернуть назад таким образом нужно его изогнуть и зацепиться сверху за небо потренируйтесь по ощущениям воздух должен выходить по обе стороны от языка ш -ш -ш -ш -ш. он очень воздушный этот звук ш -ш -ш -ш. и дальше мы с вами произносим улыбающиеся и и и, -и. а теперь соединяем соединяем ш с этим И. Ш. Ш. Мы с вами произнесли слог Ш в первом тоне. Сейчас предлагаю произнести во всех четырех тонах: Ши. Ш. Ши, ши, ши. Я надеюсь, что у вас получилось. Итак, на примере слога «ш» мы для вас подготовили иероглифы, соответственно слова во всех четырех тональностях. Посмотрите на иероглифы, они абсолютно разные, а теперь посмотрите на их значение, оно тоже абсолютно разное. Соответственно, мы с вами, получается, теперь понимаем, что иероглифы могут звучать очень похожи друг на друга, но значения они имеют совсем разные и звучат они, соответственно, тоже по-разному, несмотря на то, что слог у них одинаковый. Итак, в первом тоне. Ш. Это преподаватель, учитель. Ш. Наверх. Во втором тоне это камень. Ш. В третьем тоне это пользоваться, использовать. Ш. В четвертом тоне это быть, являться. Соответственно, то, что они читаются одинаковым образом, никак не объединяет их ни по чести речной принадлежности, никак не объединяет их в плане иероглифа. Посмотрите, все иероглифы абсолютно разные. Соответственно, мы с вами делаем очень важный вывод, что произношение полностью влияет на смысл слова, которое мы с вами произносим. Произношение и тоны это очень важно. Сейчас здесь на слайде вы видите все эти слова вместе с иероглифами. Сегодня мы все эти слова научимся с вами писать. Вы узнаете больше о иероглифических ключах. Итак, поехали. Говоря об иероглифах, важно понимать, что каждый новый иероглиф это не просто хаотичный набор каких-то палочек и черточек, а есть определенная логика и определенные закономерности. Когда мы с вами говорим про китайскую иероглифику, важно понимать разницу между слогом и словом в китайском языке. Один иероглиф это один слог и одна смысловая единица, но в современном китайском языке слоги употребляются не так уж и часто. Каждый иероглиф состоит из ключей, каждый иероглиф состоит из черт. Давайте поподробнее, что такое ключевые иероглифы. Всего ключевых иероглифов в китайском языке 214. Это 214 так называемых ключей, которые знает каждый, изучающий китайский язык. Для чего же они нужны? Посмотрите на эти иероглифы. Вы можете заметить, что в этих иероглифах повторяются одни и те же элементы. Эти элементы, соответственно, помогают нам с вами запоминать и воспринимать как раз-таки смысл этих слов. Например, в одних из них... Мы с вами видим ключ трава, соответственно, все эти слова каким-то образом связаны с травой и с растительным миром. А у вторых иероглифов есть ключ огонь, соответственно, эти слова также связаны с огнем. Каждый иероглиф состоит из черт, и у черт есть определенный порядок, который нужно соблюдать при написании иероглифов. Скажите, зачем соблюдать порядок черт, если мы все с вами живем в современном мире и давно уже пользуемся телефонами и компьютерами? Если вы печатаете на компьютере, то вам, конечно же, нужно знать только, кстати говоря, владеть правильным произношением, вам нужно знать все особенности э, транскрипционной системы пеней, потому что печатать на, на QWERTY клавиатуре тоже по-китайски не так уж и просто, к этому нужно привыкнуть. А если вы не знаете какой-то иероглиф, то вам нужно ввести его пальцем, рукописным вводом как раз таки на телефоне. И здесь телефон немного умнее нас. Он знает правильный порядок, и если вы будете вводить иероглиф не совсем по правилам написания иероглифа, вы будете все правила нарушать, то тот иероглиф, который вы пытаетесь найти, скорее всего телефон долгое время не будет вам выдавать. Поэтому правильный порядок черт нужно соблюдать. Также если вы будете прописывать иероглифы и запоминать их каждый раз определенным порядком, не будете каждый раз подходить к этому с новой стороны, писать его то справа налево, то сверху вниз, то снизу вверх, то вам будет намного удобнее. И первый иероглиф, который мы сегодня научимся с вами писать, будет иероглиф «Женщина». Это иероглиф «Женщина» и также ключевой иероглиф. Ключевой иероглиф значит, что он встречается в составе других, более сложных иероглифов. А сейчас мы начинаем его с вами прописывать в соответствии с тем, как он прописывается на GIF-картинке. Возьмите листочек в клеточку и прописывайте этот иероглиф в клеточках 2, 2 на 2 клеточки или 3 на 3 клеточки. В соответствии с тем порядком черт, который вы видите ноги в картинке. В одно касание мы с вами начинаем писать этот иероглиф слева направо. Сначала пишем левую черту, потом пишем правую черту и только потом пишем горизонтальную черту. Следующий иероглиф, который мы с вами научимся писать, будет иероглиф «мужчина». Иероглиф «мужчина» состоит из двух ключей. Очень говорящий иероглиф, можно так его назвать. Верхний ключ, ключевой иероглиф – это поле, а нижний – это сила. Получается, сила на поле – это, конечно же, сильный мужчина. Итак, смотрим, как пишется ключ «поле» отдельно. Обратите внимание, что в таких иероглифах, которые как будто бы содержат в себе что-то внутри, мы сначала с вами пишем оборачивающую оболочку, сначала верхнюю, потом пишем то, что находится внутри, и только потом мы с вами закрываем этот как бы, квадрат, назовем это так. Также обратите внимание, что тот крест, который получился у нас с вами внизу, мы с вами также пишем по тем правилам, о которых говорили ранее. Сначала пишем горизонтальную, потом пишем вертикальную. И только потом закрываем это самое поле. Многие могут подумать, что же, почему же он похож на поле. Если представить себе китайские рисовые поля и специальные регуляционные системы, которые созданы для орошения этих э, рисовых полей, то сверху как раз-таки они расчерчены подобным образом. Снизу в иероглифе мужчина ключ сила, обратите внимание как он пишется, также обратите внимание на порядок черт и также обратите внимание, что одна черта пересекает другую. А теперь пишем мужчина целиком. Получается у нас с вами уменьшается отдельно ключ поля и ключ силы. Немножко уменьшаются и все равно нам эти два ключа и этот самый один иероглиф нужно поместить в 4 тетрадные клеточки Ты большой молодец, что досмотрел это видео до конца Очень рады, что ты был с нами на протяжении всего этого вводного мини-урока Приглашаем тебя присоединиться на наш базовый курс по произношению. Состоит всего из 18 уроков и можно поставить себе произношение с абсолютного нуля за 6-7 недель. Методика такая же, как и здесь, в этом мини-уроке. Мы сначала предлагаем начинать изучение именно с произношения, именно с освоения транскрипционной системы пень, 4 тонов, сочетаемости различных звуков и тонов. И только потом переходить к иероглифике. Мы оставляем ссылку на регистрацию на курс в описании. Если ты еще сомневаешься насчет обучения онлайн китайскому языку в целом, не знаешь, как у тебя пойдет с китайским языком, и не уверен в том, что тебе подходит, например, наш подход, мы приглашаем тебя на наш марафон, приглашаем тебя присоединиться к этому марафону и попробовать обучение вместе с нами. Ссылка на регистрацию на марафон также в описании к этому видео. До встречи в следующих уроках! С вами была Наташа Лауши и онлайн-школа китайского языка Маналай.